Выступление Путина на Питерском экономическом международном форуме напоминало мне его президентское послание. То послание предыдущее было в апреле 2021 года. Тогда он подтвердил, что главная ключевая задача ⁇ войти в пятерку ведущих стран мира, одолеть бедность, остановить вымирание и все сделать для того, чтобы освоить новейшие технологии. Мы не просто поддержали, а поддержали эту идею самым активным образом, провели Орловский экономический форум, подготовили программу 10 шагов достойной жизни, вынесли ее в ходе выборной кампании в Государственную Думу и одновременно обратились ко всей стране и к президенту накануне прошлого Питерского форума с открытым письмом Выполнить волю народа, сменить курс. Нам на следующий день ответил Песков, пресс-секретарь президента, сказал, вы услышите ответ на питерском форуме. На том форуме мы не услышали никакого ответа, увидели у Грефа на завтраке чай по 3 тысячи рублей за 17 тысяч ребрышка барана и по-прежнему ту либерально Гайдаровскую Микину, которая предлагала и дальше распродать последнюю собственность и все сделать для того, чтобы олигархия процветала, а народ вымирал и нищал. Мы полагали, что «Единая Россия» предложит нам программу, соответствующую ходе выборной кампании, но и этого не последовало. Однако последовало жесткое законодательство, трехдневка, дистант, отсутствие диалога и по-прежнему самые грязные выборы, на которых... Даже губернатор родной Брянской области продемонстрировал невиданный цинизм. В ответ на наши юридические запросы и просьбу разобраться, ЦИК ответил отстранение нам Грудинина, а о власть в дальнейшем преследовании наших депутатов и народных предприятий. Мы полагали, что с наступлением нового заседания Новой Думы ситуация выправится, но она только усугублялась. В ответ на прямое обращение к президенту все-таки выровнять эту обстановку и провести полноценный диалог, он откликнул и поддержал, но конкретных действий партии власти не последовал. Я полагал, что после 24 февраля, когда подведена жирная черта под предательской 30-летней политикой, когда совершенно очевидно стало ясна пагубность и омерзительность того курса, который проводили предатели во главе с Ельцинами, Гайдарами, и Чубайсом. После того, как убежала эта комарилия во главе с Чубайсом за кордон, все-таки начнется процесс оздоровления. И поэтому я с огромным интересом выезжал на Питерский форум, предложил Володину как можно больше послать туда депутатов, участвовать во всех встречах, и сделать официальное заключение, обсудил это и на Совете, и на Государственной Думе. У меня сложилось опять довольно двойственное ощущение. С одной стороны, я почти подписываюсь под каждой оценкой, с которой выступил Путин в ходе этого очень важного заседания. Он признал, что старая эпоха закончилась, что капитализм залез в тупик, что надо расширять ареал обитания, что надо концентрировать внимание на реальном секторе производства и поддержать талантливых людей. Даже ипотеку под 5% промышленную предложил. Да, согласен. Но э, его очень активно поддержали, прежде всего, левопатриотические силы. Выступление председателя Си Цзиньпине считаю историческим знаком в это трудное для России всех нас время ведущая экономика мира, Крупнейшая держава, в которой почти полтора миллиарда, не только протянула руку, но и в политическом, экономическом, социальном плане подтвердила свою готовность <свят> работать вместе с нами. Более того, мы вот с Нойковым накануне все сделали для того, чтобы начать большую кампанию по пропаганде в ходе... Показа документальных и художественных фильмов уникального опыта развития китайской цивилизации. Китай сейчас выпустил четыре тома истории китайской цивилизации. Я с огромным удовольствием начал ее изучать, а до этого познакомился с двумя томами государственного управления Сидинпине и уникальным работами Дэн Сиапина, который начинал этот великий взлет Поднебесный в небеса и в будущее, в принципе. Я полагал, что наши олигархи и те, кто сегодня формирует финансово-экономическую политику, изучат и ленинско-сталинскую модернизацию, уже опубликована книга «Кристалл роста», и нашу программу, над которой прекрасно работали Кашин вместе с нашей командой, и наши организационно-политические мероприятия, которые предложил Афонин с народными предприятиями. Но на встрече с этой публикой, где выступал Орешкин, Набиуллин, Решетников и кто там еще, и Силуанов, я опять слышал старые мантры гайдаровской эпохи, даже не выговорив, что надо организовывать планирование что стратегическое планирование необходимо крайне, потому что нельзя выдавать длинные кредиты под непонятно что, что надо все сделать, чтобы концентрировать внимание на реальном производстве, реальном секторе и выполнении, в том числе и наших 21 промышленно-производственных программ, которые подтвердили и доказали, что они очень эффективны. Наши народные предприятия, и сегодня они работают лучше всех, лучше всех обеспечивают социальными благами, выше всех у них зарплата и полный пакет для детей, стариков и жить. Ничего похожего. Перебираемся на завтра Грефу. Да, Дани Милохина и еще одного деятеля с наколками там не было в этот раз. Но Греф запустил опрос, что будем делать, или повертывать трубу с запада на восток, или все-таки займемся реальной экономикой? И он аж опешил, увидел, что даже его аудитория, 83% сказали, будем заниматься реальным производством, нормальными налогами, поддерживать станкостроение, машиностроение, сельхозмашиностроение, в том числе и народные предприятия. Я побеседовал даже с Дерибаской, который меня судил за то, что я предложил в Думе создать комиссию и расследовать, почему эта базовая отрасль алюминиевая оказалась в лапах англосаксов. А ведь от нее зависит медицина, стройка, авиация, космос и многое. Он честно сказал, что он почти 15 лет выстраивал поворот на Запад, а теперь надо на Восток. Еще 8-10 лет надо. Я говорю, ну есть другой способ. И напомнил ему, что тот завод, который они захапали в Шелихове, не кого от Иркутска. Строили Орловские комсомольцы, которых я тут направлял. И главная улица в Шелехове так и называется, улица Орловск-Комсомольцев. Что это народное государственное производство. И что надо вкладывать прежде всего капитала сюда. Поворота в эту сторону тех, кто захватил гигантские капиталы, я не увидел и не услышал. И если Путину не удастся их заставить работать на его программу суверенитета, то нас ждут еще более тяжелые и опасные времена. Почему? Вот сейчас в любом выступлении Путину говорит, мы за суверенитет, я тоже за суверенитет. Но суверенитет от слова «суверен», суверен монарха, суверен диктатора, суверен фашистов, суверен олигархии, суверен буржуазии, мы впервые в истории за тысячу лет отделились полного народного суверенитета в октябре 17, когда отобрали власть у буржуев и отдали трудовому народу, когда погнали всю Антанту отсюда Красная армия, и когда Ленин и Сталин провели гигантскую политику, направленную к на укрепление научного, образовательного, экономического, социального, государственного суверенитета, и этот суверенитет дал потрясающий эффект. Он обеспечил победу, прорыв в космос. Он решил все задачи. Мы накануне Дня памяти и скорби у меня весь род воевал. Я знаю от них, что там было. Они из этой грязной пропаганды, Яковлев, Короче и всей этой прочей сволочи, которая врала нам. Я когда спросил, почему мы так сражались и отодвинули границы на Запад. Они открыто сказали... Если бы мы на 200-300 километров не двинули, мы Москву не уберегли. Сегодня я смотрю на военно-политическую операцию. Мы полностью поддержали. Мы бы провели ее мягко и провели бы 10 лет назад. Сформировали бы левопатриотические силы, женские движения, профсоюзные, молодежные. На Украине 83% признали русский язык родным. А когда отдали нацистско-бандеровской сволочи, и теперь мы каркаем, прекрасно понимаю, что это. Эта операция должна быть доведена. Но чтобы любую военно-политическую операцию реализовать, надо первое, отмобилизовать все ресурсы. Я не вижу этого в стране. Не вижу, в том числе не видел на этом форуме. Второе, надо все, кто ваши союзники помогаете, что мне рот открыли и сказали, что мы, ребята, в это трудное время с вами. Сталину хватило ума и воли. Всех и репрессированных казаков, и обиженных священников, и раскулаченных кулаков заставить воевать на великую победу. Но она начиналась с священной войны, с этой песни. Без этой песни мы не победили. Идите на наши экраны посмотреть. Посмотрите на ваши ряд коллеги. С этого форума ни одного кадра не показали то, что предлагала КПРФ. Я не знаю, кто вам запретил это делать. Это грубейшее нарушение закона. Абсолютно подлое отношение к установке президента о сплоченности и консолидации общества. Консолидация начинается с единства целей, с правды истории, правды победы. Без этого не бывает никаких успехов. Поэтому надо все сделать, чтобы выполнить установки президента. В противном случае мы ставим под сомнение свою государственность. А пока суверенитета у нас полного нет. И говорю президенту об этом. Уважаемый президент, у вас 65% и ныне экономик крупной промышленности принадлежит иностранцам. У вас 92% торговых сетей принадлежат иностранцам. Мы 9 раз вам вносили предложение, чтобы дети войны получили нормальную пенсию. Их 10 миллионов осталось. Они влачат жалкое существование, это самое заслуженное... И почетная часть нашего населения у нас сегодня по-прежнему гигантские деньги лежат мертвым грузом, потому что под такие проценты никто не будет не вкладывать, не строить, не развивать. Поэтому наша программа на столе у вас, предлагаю еще раз вам вместе с Единой Россией сесть и обсудить. Без ее выполнения ни у нас не будет, ни новых побед, ни суверенитета. Предлагаю конструктивный диалог.